Приветствую всех любителей видеоигр. Ну что, что я могу сказать? Что я немножко, совсем чуть-чуть себе подпрокачал свою деревушку, немножко ее изменил, немножко поднастроил и так далее, и тому подобное. А, наверное, из плюсов-минусов то, что пришлось потратить очень много всего по времени, в принципе, чтобы ее улучшить и что-то сделать. Так, ага, благословить не могу, но могу взять дань. А, набрал очень много молитвы. У нас кстати, не голодают, но это не страшно. Набрал много молитв, чтобы наконец-то начать показывать интересность. Кстати, забыл таймер поставить, но это ничего страшного. Так, корона. Поехали. подпрокачаемся. Новая заповедь. Так, я на самом деле думал идти долго по одной какой-нибудь ветке. Для начала. То есть ее сначала всю вкачать и так по кругу всю поставить. Поэтому... Пойдем дальше в загробную жизнь. Я всего по единичке вкачал, чисто посмотреть, что будет. Причина убытков или источник мудрости. Уважение к старикам. Доступ к особенности. Все последователи получают особенность уважения к старикам. И вера увеличивается на 5 единиц за каждого пожилого последователя. А ненависть к старикам... Все последователи получают ненависть. Вы получаете 10 единиц веры, когда убиваете, приносите в жертву или погащаете пожилого последователя. Но теряете 20 веры, когда пожилой последователь умирает своей смертью. Давайте уважение, потому что они будут стариться. Все будут стариться в любом случае, потому что у меня уже умирали люди. Да, у меня умирает моя паства. Ее можно воскрешать, но это мало, мало толку, мало толку. Поэтому мы будем именно уважение, потому что они у нас будут 100% все стареть. Так, поехали. Отлично. Уважение к старикам. мы получили. Так, все пацанчики сразу Корону больше пока прокачать нельзя. Да, у нее там перерыв, там какое-то количество будет дней. Потом, поехали дальше. Заповеди, что я вам хотел показать. Оживление, вот у меня стало доступно. Потом трудолюбие, все скорость работы увеличена на 15%. Сбор по, податей, ну это так, подойти можно взять денег, если там чуть-чуть не хватает, это единственное удобно. Потом вознесение, может провести в храме ритуал, чтобы привести дух своего последователя на другой уровень бытия и повысить доверие остальных. Ну и естественно пир, который полностью утоляет голод, а вера увеличивается на 25. Как раз таки мы что-то сейчас из этого и покажем. Давайте покажем, что... А, пир. Пир мы можем показать. Ну, давайте покажем пир, потому что потом мы пойдем гулять. За боссом охотиться. Вот так вот. А, я не помню, кстати, пир был или не был. Это я, на самом деле, плохо помню. Ну, ладно, это не столь важно, не столь, не столь как -то это самое. опасно, я даже так сказал. Главное, что и вера поднялась, и это самое. А, заповедь я уже не могу читать. Хорошо. В принципе, все, они все не голодные, болезни нет, ничего нет, Вера поднялась. Можно идти и воевать. Так, а я бы хотел это самое. Можно открыть? Открыть дверь. Отлично, 7. Семь. семь последователей наверное. У меня их там точно больше севей. У меня там уже парочку умерло, по-моему. Я даже одного воскресил, чтобы его потом от самого вознести. Так, мы поехали. Земноводье Следующая локация Не знаю, как-то мне ее захотелось именно на видео пройти, если честно Так, смертельный меч Оружие способности и критический удар А, ну это я и то, и то беру, я понял, да, хорошо Касание Ой, надо было прочитать Какой молодец Да, уже по привычке все ломаю Потому что что-то еще здесь получу И потом уже не получу так, здесь будут новые противники, поэтому их стоит остерегаться. Так, ага. Так, сейчас у нас будет держать глупая, жалкая, падлая марионетка Алой Короны. Из-за тебя погиб младший из нас. Мы епископы древней веры, и наш долг оберегать эти земли от еретиков. Те, кто идет против истины, должны погибнуть, а ты рук ее хранителей. Грехи твои неисчислимы, и за них будут страдать твои верные последователи. Где-где я? Что происходит? Ага, он, он его еды лишил, я понял Ну хорошо, ладно, а убить... А, ну вот, отслеживать, я могу квест отслеживать Вообще, могу в принципе в любой момент вернуться, но... Как бы не так уж страшно Так, а что это самое? Ага, это ледяные копья, хорошо Я, кстати, не помню момент, я хоть раз умирал или здесь. Плюс я выяснил, как атлета, как сразу понимать, что мне нужно в какую-либо локацию. Вот здесь у нас будут карточки. Тут звездочки. Я слышу, как тасует колоду. Рука судьбы. Так, вы можете получить при убийстве или наносите больше урона оружия. Не, пока что сердечки меня очень интересуют. Можно купить... Можно купить благословленника. Но мы не станем тратиться пока у него. Ух я не знаю, что эти жабы делают, поэтому... Ага. Так, когда они прыгают, что-то происходит, да? Тихо, тихо, тихо, тихо. Но они когда немножко... Ой, ой, ранил, ранил меня. Ладно, не столь страшно. Несколько тут поставлен друг на друга. Я, кстати, еще не все эти самые, с прошлой локации не все украшения получил. Все, все, все, я понял, спасибо. Так. Но нам, я привык обследовать всю локацию, поэтому придется полностью всю локацию обходить Так Иногда криты прилетают так неожиданно Так, ага Ага, она еще замораживает врагов О, Забери, забери, забери Где-то в траве спрятался кто-то, да? Так, мальчик достигает преклонного возраста Ага еще один постарел. А я никого даже не могу это самое принести в жертву. У меня все, у меня кончились жертвы. Но, да, сначала локацию хотя бы одну зачистить. Там видно будет. Не знаю, есть ли тут какие-то секретки. Пока непонятно. Ну, пойдем дальше. Так. Ага, опа. Одну только задел жабу, жалко. Так, ладно, проще пробиться. Так, хорошо А, она сейчас ударит огоньком А, отлично ее камешком прибила о тихо тихо тихо чуть меня не прибила так где там жаба отлично еще знаете вот в этой игре вообще никак нельзя медлить а у меня квест на 10 цветов а я тут гуляю ну ладно не страшно на этот Блин, на этот квест надо будет закрыть если честно но это ладно фигста так, что меня интересует Выпросить знак, дерево, камень Давайте выпросить знак сходим Посмотрим, что у нас здесь ждет Опа, ритуальная Земля пропитана силой и по этих мест Расход усердия на проклятие Увеличивается вдвое Ух ты Вдвое Блин Это плохо У меня всего три заряда Жалко Ну ладно Я бы я сам выбрал это место так, а за это мы у тебя заберем преданность. Спасибо. А, полностью сломать нельзя. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А что ты заныпился-то тут? Придется не тратить как-то это самую нашу способность. Ага. О. Так, топор. Смертельный знак по наносению ближнего боевого удар, который можно усилить. Блин. Периотический топор. Блин, от скорости атаки упал. Но зато столько урона. И он... Отлично. Да, он медленный, но зато мощный. Не знаю, как ты привык больше к мощности, конечно. Один удар поменьше. Тихо, тихо, тихо. Вы даже не думаете. Так, отлично. Стоять там. Так, так, так. А, это на выбор, опять же таки. О, вот это мне, кстати, больше нравится. Тропа верующих. Эта штука... А, она же может заморозить врагов. Не-не-не, вернем, вернем, вернем, вернем. Заморозка очень полезная штука Блять Даже при Х2 этим самым О, у меня призраки появились, которые атакуют моих противников, если долетают до них Неплохо Так, внизу нигде ничего нет, идем дальше А, вот сейчас босс будет походу Да Гаси его Так, сразу оп Получай да ты думал, я яйцу дам вылупиться? Ты что? Ай-яй-яй Кто это такое? Ты что, прикалываешься надо мной? Ой, попал Да ладно, он еще больше вылупляет, пацаны. Да как бы не столь страшно, мой друг о, у нас лягушончик появился. Заберем. Я решил кстати, эти самые уже не менять. Так, что мы заберем? Мы заберем вот это. Это меня больше интересует. О. Так, отлично. Ну, все, локация зачищена. Будем возвращаться. Один из трех раз! Это за, блять, почти за 11 минут. Ну, там за 12 буквально. Мне же надо ребят покормить. А, сейчас... а там еще прикольно возраста, есть пацаны. Ой, да, это вообще, кстати, опасная штука. Надо уже стариков казнить, буду уже это все. Я не знаю, как это еще просто назвать. Так, там уже... Да подай, пофиг на Ну, не в плане пофиг, а в плане того, что он так просто под разговор залез. И надо сейчас просто приготовить и все. И все будет хорошо значит что мы сейчас приготовим вот так вот делаем и готовим все сейчас пацаны приедят да я думаю да так теперь смотрите можно им уровень повышать и когда они повышают уровень их можно отправлять в странство это тоже хотел показать но именно никогда не повышать и а когда они становятся определенным уровнем повышать можно их в странство отправлять это первое а, вот где тут разные эти поставил, красивые и некрасивые А стариков лучше, естественно, казнить Потому что их отправлять никуда нельзя Работать они не могут, ничего не могут, они просто старики А проповедь, она позволяет прокачиваться и получать также молитву Сколько у нас стареньких? Уже двое человек У меня двое стареньких умерло, я там одного воскресил и как я понимаю, воскрешать их вечно не получится То есть нельзя будет иметь скелетов, там, тех же самых и так далее Это, кстати, обидно немножко ну и не столь страшно Я уже понял, понял Так, теперь корона, поехали Мы сейчас будем смерть до конца прокачивать То есть раз в день можно прокачивать корону Хорошо Последняя, загробная жизнь, четвертый уровень Так, возвращение в землю Вы получаете доступ к постройке Компостное захоронение Тело умерших последовательно последовательстве в удобрение Скорбь об умерших Вы получаете доступ к постройке могилы с надгробием Вера увеличится на две единицы, когда последователи скорбят у на гробе. Берем, конечно да-да-да, классный заповедь Я там как раз это самое Еще прям поставил так все очень плотненько Хорошо Отлично Так, теперь заповеди Ну это мы открыли еще одну последнюю заповедь Из ритуалов у нас что? Большой откат Эх Воскрешать-то мне никого не надо Ну ладно, тогда Тогда все, пацаны, расходим так, пацаны не голодные. А еще, когда они спят, да подожди. Можно собирать у них это самое, веру. Прикиньте, они пока ночь, пока скат молятся. О, нет, наш великий бог, защити меня от страшного сна. Ну и все такое в этом роде. Что это здесь так воняет? Интересно. Здесь ничего нет. И там ничего нет. А чем это тогда здесь так, это самое? Пахнет. Хм. Так, ну пацаны что-то сажают Ага, хорошо Ну давайте тогда уже цветочками докинем Пусть тоже растут и, Конечно, по-моему, нельзя есть, но пусть будут Самое плохое, когда они что-то выращивают, у них хуже растет То есть как бы вообще без вариантов У них реально просто всегда хуже растет и все Так, ну мы пойдем сразу дальше Блин, надо квест выполнить Пойдемте квест выпаем, пожалуйста, да, по братской вообще? Чисто 10 цветков красных собираем, и мы возвращаемся сразу домой. Это просто прогулка. Представьте, что я просто вышел гулять. Быстрая такая. Все, погнали. Ух ты, бля. Так, ага, минус один. Блин, как ты меня задел? Скажи мне, пожалуйста. Ага, минус один. Минус второй. тихо, что-то долго прям так по это, по порешал. Так, пойдем направо, там уже все равно непонятно, куда что. Так, ага. Ага, тихо, тихо, тихо. Так, главное не забывать именно цветы колбасить. Если больше всего, кого я не люблю, это вот эти вот ребята. Отлично успел. Чуть-чуть тут -чуть заработали валим отсюда. Цветов-то я не вижу здесь. И здесь тоже. Она, кстати, испробовать мою способность. Ух ты. Классная штука. Неплохо. А классно. Ой, я сердечко нашел. Так. Вы наносите на 20% больше в дневное время. получая, вы можете найти критический удар с вероятностью 10%. Полезная штука. Почему я просто немножко спидранил? Типа этот момент. Чтобы вам больше показать. Типа все. Так, меня кто-то ранил, нет? показалось не поспел что, что мне тут реально ранен так а почему это самое не понял а где все красные цветы что их вообще нет нифига так давайте выжившего спасем потому что у меня один состарился а второй тоже скоро возможно умрет поэтому выслушать Опа, это что-то новенькое они мертвы они все мертвы мне снова не удалось себя сдержать ты боишься меня Чувствуешь тьму в моем сердце. Присоединяйся ко мне. Благодарю. Интересно, надо будет почитать о нем, прежде чем мы его к себе воспитанники возьмем. Надо будет о нем реально почитать. А вдруг он реально убивает выживших, типа, в целом? Он же убил всех своих пацанов. Вон, видите, там попрятал всех. Блин, а неплохо. А мы уже были, ну, не да, знаки? А, тут сердечко нужно, чтобы пройти. Не, давайте сюда. О, мини-босс. Мне нравится. Эндузиаст. Да ну ты, как бы бесполезный. У него даже этот не выпал, заметили? Ух ты, сколько сердечек-то надавали. Это, конечно, круто, но я не могу их поглотить. Жалко. Жалко, жалко. Ну, классная тема. Так, а здесь что-то купить, да? А, выбрать деньги, выбрать чертеж, маленький подарок. Хм. маленький подарок хочу Скромный дар, помогающий укрепить доверие Спасибо Так, локацию чистим Может что интересное будет? Пока ничего О, о-о-о, подарок Неожиданно Ломаем все Но ну, сердечко нас не интересует Это нас не интересует, пойдем дальше Все, уже босс и ни одного цветка не собрал, прикиньте А уже скоро босс а четыре. Блять, а где были цветы-то? Когда я успел насобирать-то? Я в шоке. Блин, мне бы урон чуть-чуть повысить, если честно. Вообще хотя бы на полтычечки бы не помешало. Они могут друг друга убивать. Ой, у меня сердечко потерялся целый. Вот. Так, сейчас будет выбор, да? Пылинок. А, ну-ка. Да, меня в принципе устраивает. Так, пять цветочков просто взяли. Ага, ага Да ладно, что у меня убить? Это практически невозможно Только вот цветочки что-то Конечно, подставляют мне немножко Я думаю, якобы как с локации Возьму и хватит О, цветочки, два Ну и что это такое два цветочка? Блин? Же... О, сердечко Спасибо так, надеюсь, у тебя карточник есть цветочки Ух ты, хорошо И все? Девять, девять Девять цветов, пацаны, представляете Ребята, куда я иду Вы можете найти рыбу Дай, пожалуйста, мне. спасибо Спасибо Конечно, с шансом получше Или найти рыбу тоже получше Такой момент, да, как бы в целом Но, блядь, если мне здесь не дадут цветок Сука наверное бесполезно а у не бесполезно так сколько у меня жизнь. хорошо я сижу. а все я вспомнил этот еще и отравляет. это тоже может отравить ага, ага. сосать надо Вот этих летающих тварей я не очень люблю, конечно Ага, ага Я везде наблюдатель Ага, ага Ай, попал по-моему, сколько мне сердечко одно отняли? Фух, там жирный! то Блин, какой же он жирный блин Так, ага, вот эти главное сначала рубить так, вот это я буду был отлично. С шипами он, который мешает мне. А чё я жизни не вижу, сколько я отнимаю его? Мне прям это аж нагнетать ничего. Ай-яй-яй. Да умри уже. Конец-то. давайте расточки возьмем, они нам будут. А цветы-то? Блин, я цветы не собрал. Меня это аж прям нагнетает Если там в конце еще цветочков нет блять, как обидно Пойдем дальше Смотрите, когда я уже прошел эту игру Сейчас у меня просто обновляется карта И весь путь заново Ну то есть и так, так весь путь, весь путь, весь путь в целом Но можно сходить к боссу, уничтожив эту Вот эту штуку Уничтожив ее И это самое Только единственное Когда я уничтожаю, я могу прийти к боссу сразу же как это сказать? Моя молельня? Не знаю просто, как ее назвать. Единственный минус таких локаций, враги становятся каждый раз сложнее и сложнее. То есть я могу умереть, но я что-то потеряю. И если я преждевременно вернусь, я тоже потеряю ресурсы. Поэтому надо либо искать карту, которая мне позволит а, ничего не терять. Отлично. Ну, либо еще бы хп, чтобы находить преждевременно, либо что-то отхиливающее, вот что-то типа того, просто на половину меньше, вы выпускаете снаряд, ну снаряд мне не очень нравится, это просто когда я буду взмахивать иногда мечом, будет иногда появляться снаряд из меча, ну да и прям патрончик. Тихо, тихо, тихо, я тебя сразу же решил выкосить, понятно. Одно сердечко осталось, если я умру, ничего страшного. Я об этом сильно не беспокоюсь. А, -а, -а пол сердечка осталось, либо меня выпишет, нет, не сердечка дали, повезло. А так бы я уже готов был к смерти, если честно. О, еще сердечко. Он это, наверное, ребята голодают. пир я уже потратил. Эх, печалька. Хочу еще одного выжившего, на самом деле, спасти. Так, что у меня там сейчас будет? Земля пропитана этих мест. Вероятность встречи особыми врагами повысилась. Понял, принял, спасибо. Жертвенники, кстати, нуждаются вот в этих костях. Поэтому надо ходить много, да. Если сейчас спасать надо будет... А, неплохо, хорошо. Мы оказались подчиняться, они пришли в ярость. Только мне удалось выжить. Прошу, забери меня с собой. Отлично. Даже, даже выбирать не пришлось Просто забрали его и все Они сжигают деревни Все сжигают Представляете как это с... Серьезно жестоко Это прям реальное еретичество Надо бы босса убить на самом деле Не хочу ничего терять Так это вызов другого босса Поэтому я просто уничтожу Чтобы получить с этого плюшки Вон видите просто можно к боссу переместиться Я хочу прогуляться так, это жертвенник. Не очень-то, я говорю, желанием даваться что-либо в жертву. Так, тихо-тихо-тихо. Вот так вот. Отлично. Отлично. С тремя ппшками нормально так держусь -то. Так, ага, ага. Ага, ага. Ага. Ага. Ага. Крит прошел. то что звук был крита. Так, влево, вправо, вправо. Вправо карточка. Фу, вы можете получить проценты вероятностью. Да вот это мне больше нравится 20% того, что я получу синее сердечко. Это полезная штука. Очень полезная штука. Ух ты, блядь. А куда он съебался? А, вижу. Попал! Главное, да, его просто первым делом выкосить. Ай, ладно, то, что он меня задел, не страшно. Лучше уже большого сначала убрать, который реально опасен. О, выбор перед боссом, да? Топор 3.8. Шкалу откровения при атаке отравляет врагов. Вот это мне больше нравится. Отлично. Какой уровень? Шестой. Портель на босса. Сейчас мы его быстро пройдем и... Отлично. Так, ну я чуть молитву собираю. Отлично. Погнали. Так, ага. Блин, ну конечно, такие противники не очень меня. Да, что ж такое? Взмах очень долгий, конечно. Тихо, тихо, тихо. Подожди, сейчас он взорвется. Так, божественный взрыв. Или критический, а, спиритический топор, -то оружие, которое призывает дух убитого врага и его сражаться. Вот это мне нравится. Тут и посмотрим. Тихо. Тихо. По-моему, он после смерти должен духу вызвать. Который это самое. Должен нападать на врагов. А чё это как-то не работает, нихрена? Там же никакой то Блять. Из-за того, что меня оттолкнуло, я получил урон. У -у, у у у у у пацаны, пацаны, пацаны. Так, давайте собираемся в кучку. Отлично. Жалко, не все замораживаются. Я получил урон, нет? Это, синенькое сердечко. Ух. Мне кажется, так спидра у него плохо на самом деле Очень плохо выносить платье урона в дневное время Хоть час и день, но лучше уж урон ядом Где там босс уже? Сейчас? Отлично Барбатос Так, это вот этот хер опасный, блин Наверное, же сказал, он опасный Да, долго я его буду месить походу. Ага, я понял. Ихай, ай, блять, попал. Да ладно, я его на его огонечки по случайным образом попадаю. как отменить никак да сейчас он как ага он здесь выйдет хорошо тихо тихо тихо тихо не умереть бы только отлично я все собрал сейчас будет огонечек не будет огонечка а ты можешь чуть повыше как нибудь где-то сам вот вот так тут вот. нельзя было сразу сделать блять я реально такой Дурак, и на огонечки попадаю. Не на шипы, которая Вот так вот прям по всей локации А на бедные огонечки Да умри ты уже Не дотянулся Ладно, его сейчас этот убьет, да? Да, да, да, да да. Фу. У меня полсердечка прям осталось Мне, кстати, еда нужна Все, все, все, все, все. Давайте, давайте награды, спасибо Спасибо, спасибо, валим отсюда Отлично. Вот так вот. Зашел, блин, за цветочками на 5 минуточек, А уже, блин, почти полчаса прошло. Охренеть. Зато два еретика спас. 94 убитых. И там, наверное, пацаны все голодные. Все умирают уже. Все нуждаются в еде, да? А, да не, нормально, в принципе, единственная вера, да, там. Ой-ой, надо сейчас квест отдать, а потом только в жертву приносить. Отлично, он поднял уровень, и мы сейчас получим кусок. Так, один умер, блять, я не успел его в жертву принести. Он доступно откровенные. На самом деле обидно, вот он умер, а я его в жертву не успел принести. Жалко. Так, ритуалы. Вознесение. А у нас есть мертвые, кого можно вознести? Нет, только старых можно Ой, у меня столько стареньких уже Эх 51, 49 Так, а возраст 46, а ну, у меня тут уже У всем тут за 40 Просто возноси, вознесение не очень такое В целом Ну давайте тебя вознесем Ладно, ты тоже старый, еле ходишь Я просто новых не обучаю, потому что Надо со старыми сначала разобраться он и вера поднялась сразу так теперь корона поехали а, труд и поклонение пропитание имущество закон и порядок ну, давайте труд и поклонение великие а, великих должны любить или бояться доступ к приказу, получать доступ к действию воодушевить воодушевить последователя чтобы укрепить его доверие замещает действия благословить ага вы получаете доступ к действию запугать. Последователь проникается к вам доверим и будет работать на 10% усерднее в течение двух дней. Замещает действие благословить. А, давайте, наверное, лучше воодушевить. Потому что запугивание, ну, потом будут ненавидеть. А так, хотя бы воодушевление будет, и когда я их буду воодушевлять, оно будет намного лучше. Так, Хорошо. Заповеди, ладно, у нас по ритуалом Костер остался Воскрешение Пир у нас есть, кровавый дар Единственное, не могу пока сделать У нас перерывчик идет Ну, тогда проповедь Отлично, мы подняли уровень Да, я уже так нормально прокачал Мне еще одну прокачать Это вот эту я буду прокачивать На самом деле, не важно какую Потому что мне надо только одну открыть о. Что подпрокачать уже потом А, уже 100, дальше 100 нет, некуда уже Ха Неплохо Так, ну заповеди мы, естественно это все. Получили О, они начали за это самое За молитву отдаваться нам Так, а кто-нибудь уровень поднял? Да отойдите же вы Дайте мне забрать тело Подготовить погребение. Взять. Отлично. Тук -тук -тук -тук -тук. Да, у нас уже два похороненных есть. Хранить. Здесь покоится. Такой-то, такой-то. Ух ты. Неожиданный поворот. Вообще хотел собрать... Да нет, вот так вот, да. Так, а ты тоже уровень поднял? Ой, вправду. Какие хорошие верующие. Ух ты, сколько всего Сажайте, сажайте Ай, молодцы Так, теперь Что я хотел Исповедание помещение, где раз в день Можно исповедоваться и укрепить доверие Рупор разносит ваше речь по всему поселению В радиусе 10, громкоголитие последствия Работает и молится на 20% быстрее Кстати, это самое Можно поставить А что еще у нас есть? Домик миссионера. А, ну это задание в путь отправлять. Это так себе. Пугало славушка Чучело, которое ловит птиц, пытающихся укорать 17 участка земли в радиусе действия. неплохо. Можно птиц казнить. Круг призыва демона мне не очень нравится. А, улучшить храм и алтарь, который позволяет хранить больше преданности привлекать больше последователей к молитве. Конечно, прокачать. У меня поселение 4 уровня было. Ча, пацаны, строить буду, да? Ой, как вибрирует, это сильно. Ой, вправду, ребятки, работают. Поселение лучше. Так, иди сюда. Главное, с них успеть реально повышение забрать, потому что это самое. А где еще кто? У ну, камешек, дерево. Красота! Блин, а мне никто не болеет, все хорошо Убить хикат в земноводе А, ну это ладно Ну-ка этих попробуем Поодушевленным танцем повысить доверие Ага, прикольно Так, а теперь что еще можно что Подарок А давай маленький подарочек тебе дадим Ну уровень просто поднимет О, какая-то тамая А, печенька Отлично. Да это просто все дает веру, в принципе, это очень полезная штука. Все, что дает веру, все очень полезно. Блин, теперь молитву так, так долго и тяжело собирать, в принципе, в целом. Так, а я все сделал? А, давайте пацанов примем. Я хочу присоединиться к тем, что чтит культ Ягненка. Так, что ты у нас? Вы получаете 10 единиц веры Как это последователь проходит обучение Скорость работы минус 10 Последователь получает уровни на 15% быстрее Хорошо А что, иди молись О, вот этот убийца Я как раз хотел у него посмотреть Пощады А, у него просто пониженная вера и все На 15% дольше все происходит Ну и ничего, умрешь, ничего страшного так, ну иди добывай камень Так, еще один Я хочу присоединиться к тем, что чтит культ Так Быстро На 15% дольше лечится Но он непоколебимый, его нельзя переманить на чужую веру Беди тоже молись Так, а я тебе уже чем делал? Там танцы О, танцы, поехали это, кстати, этот, а Атрэй младший, по-моему, да? Да, Атрэй младший Дай денег Взял с него денег еще Две монетки Так, а что? Я же могу построить О, могил с надгробием Все, нормально Так, что мы еще можем построить? Тюрьму Ну, украшения меня не интересует Это есть, это есть а, ферма вторая есть Это есть, это есть Но, в принципе, из такого-то все Туалет у нас, чулан А, это убираться, Туалеты есть Тюрьмы, ой, тюрьма, блин Давайте тюрьму, ладно, поставим одну Все злые будут рядом Рядом с госпиталем Поэтому ничего страшного О, а сколько времени-то уже прошло? Времени уже прошло 37 минут Нифига себе, как время-то прилетело Так, надо пацанов-то покормить я пока не вижу смысла готовить что-то другое, когда очень много вот этого есть. Ну пусть кушают довольно радостно, и мы пойдем дальше. Сейчас еще разок. А, ух ты. Ммм, я чувствую запах вкусных маленьких созданий. Надо устроить здесь логово. Пищи хватит и тебе, и мне. Только не отпуская своих последователей далеко. В этих лесах ищет столько голодных хищников. Это я, пожалуйста, говорю себе. Я проголодался. Не, давай-ка мы тебя купим. Проголодался. Пацана-то надо забрать. <связать> Такой. Хоп, и украли. Главное, не ешь все сразу. <связать> Прикольно. Получили пацана за 50 монет. Ну, 50 монет не так дорого, ладно. Так, быстрый клинок. Так, прочитать. Я же в прошлый раз не прочитал ничего. Этим землю правит епископ Хекат. Те, кто нарушает закон древней веры, будут стерты в пыль. А, да и все. Из всего-то. И все? Пощади нас, отправились поручением, но мы заблудились. Великий Созда отправил нас собирать свои любимые дурманищи грибы. Они думают только о грибах, он впал в безумие. Уже в лесу мы поняли, что не знаем, где их искать, и нам страшно возвращаться с пустыми руками. Принеси ему этих грибов, и он обязательно тебя пощадит. Он живет в грибном горте. А, хорошо. Грибной грот. Но это когда они вырастут, я понял. Ой ой ой пацаны, простите, простите, пацаны, не хотел вас убивать. Простите, я правда не хотел вас бить, честное слово. Так, а пора казнить. Так, а взрыв, по-моему, вокруг меня, да? Да, я в принципе не удивлен. Но и он еще и отравляющий. Полезная штука, одна. Так, надо грибы, значит, рубить. Только вот какие именно, я пока еще не, не разобрался сейчас. Так, нам влево. Слева наша ждет карточка сердечко, отлично, у дополнительное сердце есть, временное, пусть оно есть теперь пойдем вниз, так, ага, я понял, о, тут пацанами поговорим Пять лучей пентаграммы, пять вестников погибели, пять братьев и сестер стояли в ряд, пять богов в одной могиле. Шамура, мы не хотели тебя беспокоить, но... Шамура, сила Алой корона растет день ото дня, Юрия -мания, ее марионетка уже преуспела там, где он потерпел поражение. Леший погиб. Пять станет четырьмя, станет тремя, станет двумя, станет одни и станет ничем. Отдохни, Шамур, мы справимся сами. Правда, Каламар? Да, сестра, конечно, сестра. Мария нет, Калы короны, поклонись мне или пожалеешь. Not not <coughs> склонись, или я тебя заставлю. Ух ты ж твою мать. Ебать, еще я буду перед ним склоняться. Но он, да, но он реально меня так-то нагнул, блять. Вы видите, что там? там везде бой с этими суперскими? Он меня решил заставить поклониться к игрушка, Ты что делаешь? Ага, мушек отправляет. Хорошо, я понял. Интересные существа, но у меня они... Ага, большие грибы надо рубить, хорошо. Блин, что-то глаз чешется левый. Прикиньте, что-то прям чешу, чешу, все никак не начешется, блин. Блин, единственное, знаете, что я понял? Меня бесит то, что ты готовишь еду, а они ее сразу съедают, даже если они не голодны, в принципе. То есть они могут ее не съесть, но там надо готовить прям туда до хрена. Тогда они ее не съедят. Отлично, я быстрее с ними расправился. Чем быстрее их убиваете, тем меньше у меня проблем. Мне так это нравится. Никто не любит, когда немного проблем. Так, свечи. А, ну это понятно, это опять украшения. Блин, мне эти украшения из грибов тем более не очень-то и так-то нравятся. Их еще раз, рассаживать надо Блять, это такой пиздец, что происходит нахуй Ну ладно, похуй, пойдем сюда Заставить меня решил Поклониться ему, блять Нашел кому поклоняться Конечно, сейчас, блять У меня единая вера У меня целая деревня этой единой веры О чем ты? Даже тот, кто там не, не, не преуспел Я же преуспел То, что там того, тот, кто там в цепях Или как его там зовут, не преуспел В чем-то, это же не значит, что и я не смогу преуспеть Правильно? Правильно Так, сначала Ой, вот от, от этой лягушки надо избавиться сразу Так, подожди Ага, где-то маленькая лягушечка Отлично, от всех лишних я избавился Грибов больших я не вижу Значит, идем карточки собирать а рыба вы получаете на 25 больше усердия При убийстве врагов Нет. Шанс получить рыбу Хотя бы уменьшается тем Ракушку получил? Четыре ракушки уже Зачем они мне? Может пригодятся, ладно Так, ну трава-то мне в принципе не особо нужна Меня больше грибы интересует Ну ладно Так Ага Ага какие-то нелегкие. И мне кажется. Но я не мог так сильно надрочиться, если честно. Я долго не играл в нее, как это самое, какие-то простенькие, мне кажутся. Или просто по сравнению с тем, что я сейчас вот проходил, когда это. Конечно, так поэтому и кажется. Блять, их тут трое. Грибочек. А, он еще один заныкался, смотрите. Да, у меня будто всем заныкаться, ничего себе. Так, вверх, вверх, вниз нет пути. Так, выбор. Выбор стоит, рука или душа. Вы создаете разлом, из которого сон призраков, набрасывающихся на ближайших врагов. Пара перчаток с заточенными шипами, которые наносят больше урона с каждым ударом. Бля. Взрыв. А, давайте касание усопшим. Думаю, поинтереснее будет. <свят> Или он просто скрыл от меня локации. Все, что я не успел запомнить, все, что я не успел запомнить, оно просто поменялось. Как бы так-то не сто... О, карта Таро сразу. Ничего себе. Вы видите, все находясь на карте. Да, тут будет карта. <свят> так, а как? А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. О, они, пло они плохо. То есть мало того, что я делаю разрыв. Так еще помимо разрыва. Вылазит душу призрака. Блять, офигенно. ты. Отлично. А, я понял. То есть я их бью, но их не так сильно отталкивают, и Они могут на меня из этого напасть. Хорошо, надо запомнить. Такой ощущение, что вот я косарь какой-то прихожу траву Ты срезать. Видишь барашу, а как же пестровы то А, сундучки Да, классно. О, дополнительная карта вторая, которая потом может выпасть. Ага, здесь расход на 25% меньше. Быстро точнее. С этой камни не могут грабиться. А, атаковал меня все-таки, да? Нет. До сих пор нет. Грибы большие есть? Грибы большие. Ладно, ничего такого нет. Вот это тут меня уже напрягает. Тихо-тихо. Ага, я понял. А не зря меня это все дело напрягало, блин. Ай. -яй. Ай. Блять, он меня атакаусет. Ну ладно, ничего страшного. Сколько у меня там осталось? Поду сердечку снял. Всего-то. Так, меч меня. О! Скорость! Оружие пополняет шкалу откровения. Вот это мне нравится. Отлично. Он хоть и покороче, но побыстрее. Тем самым можно удары быстрее наносить. Полезное оружие, однако. Реально полезное. Да вы посмотрите, с такой скоростью атаки, да я прям непобедимый. Нет, пока у вас большой гриб. Блин, их больше нет. Да ударь, ударь, ударь! Что-то он бить не хотел. Почему-то. Я вроде жму на кнопочку, ему прям, что-то прям плевать. Ты, кстати, хпшку каким-то образом стоит. Понятно. Да, блядь. Да, блядь, не в ту сторону атакую. Эх, мои... Не криворукость, просто не в ту сторону развернулся. Он же крутится, начинает когда атакует. Меня это немножко, конечно, напрягает М -м, Который призывает духа Блин, а у меня-то все нравится Больше это самое, что у меня есть Но тут урон и атака поменьше Не-не-не, пожалуй я останусь при своем блядь Ладно, хорошо Тихо-тихо, блядь ты а вот этот опасный противник как? Тихо, тихо, тихо. Ага, я понял. Блять. Такой. Давай, давай, давай, давай уже. Ага. Хорош, хорош Блин, ну как это теперь отменить? Ладно, тут Ой-ой-ой Призраки меня спасли А вот если бы не они Если бы заморозка, она мне не очень нравится Так, тыква Тыква Золотой смородок, тыква так просто не получить и не вырастить У меня семян тыквы нету, жалко, кстати На самом деле Вот эти вот моменты надо бы пропускать Именно которые вот межкомнатные Как это еще назвать, Потому что она достаточно много времени уходит Ну это, а так оно в стиле одного и того же Чуть-чуть -то рассказывают сюжетки Что не очень интересно Ну или в принципе можно просто Повырезать лишненького немножко получить откровение туалет 2 лечебница 2 лесопилка А, мне алтарный набор нужен ну давайте прокачаем ладно. хорошо но чуть такое чего права допустим я не знаю, что это такое, но ну, ладно, пусть будет. О, до завтра, блядь. Охренеть. О, еще один умер. От старости, кстати. Ой, да зачем ты с ними разговариваешь? Да, блядь, спи. Ой. К нам приходили иноверции и скептики, которые ругали наш уклад, но все равно хотели среди нас поселиться. Может, стоит принять? Давай возьмем. Кто-то из ваших последователей стал инакомыслящим и взбунтовался против вас. Это произошло из-за низкого уровня веры. О, инакомыслящий распространяет о вас лживые слухи. И другие последователи могут в них поверить. Перевоспитывайте инакомыслящих, заключайте их в тюрьму, чтобы вернуть на путь истины или приносить их в жертву. Решение за вами. Это вот и... и, и... А, тюрьма построена, хорошо. Пощадный. Так. А. Покорность 10 веры, но он икономыслен еще, да, его сразу в тюрьму мы отправим. Подожди, подожди, подожди, Ну, молиться, допустим. А, или... А! А, это пока хорошие пацаны. Все, я понял. Так, ты свой... О! Капарофилия получает 10 единиц, когда последний заболевает. Последний здоровает на 15% быстрее. Мне, кстати, сейчас может кровати не хватить. Хотя у меня пацаны вроде поумирали там несколько. Но все равно, может не хватить. А, вот он! Вот Он просит пощады, но он за других. Кстати, смотрите, вы получаете веру, когда строите хижины и шатры. Вот он, экономыслящий. Так, тихо. Заключить в тюрьму. Сам несет. А, ну все, теперь пока он в тюрьме, он там не ни сна, ничего, да, не увидит. А что это я наполняю, я не пойму. Что это делает? Так, а смысл не наполнять это огнем? Я пока не очень понимаю, в чем смысл, если честно. Так, а можно веру собрать? Блин, столько теперь за все веры дают. Вообще, капец. Да, то Конечно, я столько веры со всех собираю. А мне кровати кстати, хватает. Вроде про кровать ничего не сказано. По заданию Благодарю, моя вера в тебе возросла. Так, подожди. Давай танчик. Танчик. Доверие, плюс 7. Нифига себе. Ну, благословение мне больше нравилось. Благословение мне нравилось больше. но ну, хорошо, какой не столь важно Так, это заполнено, хорошо. Так, малейня 2, алтарь. Малейню качаем. Ее прокачать можно? Почему я не понимаю, для чего этот огонь. Ну ладно. Как бы не столь важно. А, ну во время огня у них прям что-то глаза прям загораются. Они, судя по всему, лучше это самое, молится. Ну пока травой тут Траву вообще не жалко, мне ее столько. Но мне кажется, она каждый день будет тухнуть потихонечку. То есть там в день она уже будет тухнуть. Ну, все, последнее давайте. Начал заповедь. Не знаю, сколько наберется, у нас только народу. Половина. Хорош, хорош. Потом корону. Что мы там качаем? А, труд и поклонение. Или нет, неважно. Так, радость созидания. Вы можете провести в храме ритуал, который мгновенно завершает воспроизведение всех построек. Вы можете провести в храме ритуал, который ускорит выражение преданности алтаря на 20%. у у, -у, -у. у, -у, -у. Или постройки. Блять, это тоже полезная штука. То есть, это если я захочу прям много-много всего улучшить сразу, то я сразу делаю ритуал. И сразу все строится. И никаких заморочек. Да, мне нравится. Реально классный ритуал. Но реально полезный, блядь. Реально он того стоит? Отлично. А, ну это все за кости делается. Хорошо. Да, я понял. Хорошо, у нас снова ритуал открылся. Так, ритуал. Разнести никого нельзя, зато можно ко ко ко костер пожить. Давайте костер пожим. Почему нет? А что он не говорит? А, вы горите. У моих пацанов вера в меня никогда не упадет. Просто постоянно какие-то ритуалы, что-то происходит. костей у меня достаточно, поэтому вообще пойти. А тот пусть он в тюрьме сидит, если что мы его казним. Все просто. Блин, я думаю, у него уровень поднялся. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну, на этом будем заканчивать. Так что спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Пока-пока.